И всем привет! С вами я, Року, и сегодня я расскажу вам, как построить очень ровную и компактную механическую дверь в Майнкрафте на версии 1.14.4. Без использования модов и багов и тому подобное. Так вот, как выглядит эта дверь? Механизм. А, вот его скелет. Выглядит он простенько, занимает в ширину всего 10 блоков ровно, вот. Вот. слева направо или налево, 10 блоков занимает всего, ну и высоту блоков 5-6, значит вот это старостон сверху сейчас ну один блок вот так вот просто. Посмотрим, как эта дверь вообще работает. Вот видим стена. В нее встроена вот эта самая дверь. Нажимаем просто по нотному блоку. Хопа. И дверь открывается. И закрывается. Никаких кнопок, никаких рычагов. Ничего из этого не надо. Никаких нажимных плит. Может это было бы удобнее, но... как Гораздо так, типа, красивее и удобнее. Не ты еще просто объяснишь. Так. Ну, перейдем к созданию этой самой двери. Я подготовил строительную площадку. А, перейдем в режим выживания. Вот, вот инструменты. Берем стак любых блоков. Не обязательно стак, там плюс-минус пол стака вообще. 8 лики поршней, 6 блоустоуна, 12 редстоуна. Два нотных блока и шесть наблюдателей. А, ставим вот так вот 4 редстоуна, красный пыль. А, и здесь ставим, к ним подключаем липкие поршни. От них идут наблюдатели, смотрящие обязательно вниз. От них идет блок, на котором находится... Редстоун. я закуплю кнопку. От него дальше следует этот камень, еще один, и еще один. Здесь везде ставим красный пыль, ну и все. Так, дальше переходим сюда, здесь делаем то же самое, ставим наблюдатель. Рядом блок. На него красную пыль. Это камень. Здесь это камень. И еще один это камень. Так, начнем так теперь располагаем блоки сверху остальные оставшиеся а расставляем вот так вот липкие поршни и над ну, так сказать, уровнем пола ставим нотные блоки делаем так чтобы наблюдатели смотрели вниз Ну, оставшиеся для двое, для красоты, они ни на что не влияют, но их надо ставить сверху. Ну. Вот и все. Вот и вся дверь. Нажимаем по одному блоку. Дверь открыта. Дверь закрыта. Все. В принципе, вот и весь механизм ничего сложного ну, вот для красоты вот поставим вот так вот блоки лесенка. оба все вот и весь механизм И, кстати интересный факт эту дверь можно сделать еще на 9 блоков вверх то есть это будет вот такая огромная дверь закрываешься и открываешься причем нотные блоки можно будет нажимать ну, так через каждый блок и они будут работать ну на ну, с вами был я року всем спасибо всем! Пока-пока.